Третья часть занятия по доступу к файлам и папкам в Linux. Если вы смотрите сейчас одно за другим занятие, это занятие самое сложное, самое серьезное такое. Поэтому перед ним лучше не знаю, идите попейте чай, поотжимайтесь, как-то разгрузите голову, потому что она сейчас понадобится нам свежей. Мы разбираемся с простой задачей, такой как маска создания файлов и папок, и со сложной задачей, с такой как специальные биты. По LP это все та же тема 104.5. Разбираемся с флагами... Set User ID, Set Group ID стики битом, а также с маской создания файлов. Задача у нас стоит такая, понять как управлять масками файлов и э, поработать с ней, и разобраться и поустанавливать те самые специальные биты. Опять же, давайте немножечко посмотрим понятие, которое у нас встретится. U-Mask или User File Creation Mask. Вообще это э, маска создания файлов и папок. Это то, с какими правами будут создаваться по умолчанию файлы и папки для данного пользователя, если не включено каких-то дополнительных настроек наследования папки, в которой он сейчас работает. И несколько бит. По битам сейчас будет отдельный слайд. Это специальные биты, которые устанавливаются точно так же, как мы на прошлом занятии с вами разбирались, устанавливаются права доступа. Есть у нас бит «Set User ID» который, если установлен на исполняемый файл, то любой пользователь, который запускает этот файл, будет работать от имени владельца этого файла. То есть этот бит подменяет вас на владельца этого файла. SetGroup ID делает для файла в принципе то же самое. Он позволяет нам запускать файл не от имени группы, в которую мы входим, а от имени группы владельцев файлов. По владельцам вспоминаем это позапрошлое занятие. И, наконец, sticky бит. Стики бит это очень интересный бит, о нем я поговорю подробнее, когда будет по нему слайд. Сейчас нам нужно разобраться с масками. Маска ⁇ это такая интересная штука, как я и говорил, она указывает права по умолчанию. Она указывается в цифровом формате и рассчитывается исходя из... Вычитание из максимальных прав, то есть если у нас указано, как вы видите в примере маска 0.22, это означает то, что все объекты будут создаваться с правами 7.5.5, то есть полные права у владельца, чтение и выполнение у группы владельцев и у всех остальных. Если маска указана как 7.5.4, мы из 7.7.7 вычитаем 7.5.4, опять же это цифра из прошлого занятия, если вы его не смотрели, посмотрите. И получается у нас права 0,23. То есть у владельца никаких прав. У группы владельцев на запись и у всех остальных записей и выполнения. Ну, просто гибридовые права в качестве примера я вам привел. Давайте попробуем с этой UserMask поработаем. У нас все та же Ubuntu в том же состоянии с прошлого занятия. Сейчас у меня в моей папке домашнего моего пользователя есть только папка с рабочим столом и файлик examples.desk. Все остальное я удалил, чтобы нам не мешало для занятий. Потом я просто откачу снимок и все верну на место. Итак, давайте для начала создадим просто от имени моего пользователя какой-нибудь файл. Touch, например, test.txt. И посмотрим, какие у нас права есть у кого этот файл. И видим то, что по умолчанию понятно, раз я создаю файл, то я являюсь его владельцем и я являюсь группой владельцев. Моя группа является группой владельцев этого файла. Напоминаю то, что э, вторая колонка это группа владельцев и просто Unix и Linux по умолчанию они создают для каждого пользователя группу такую же пользователей, названную также как сам пользователь. То есть это пользователь, а это группа пользователей, это к слову. Так вот, по умолчанию файл создался со следующими правами. Чтение-запись, чтение-запись, чтение. Думаю, это я уже размусоливать не буду. Давайте попробую создать папку. Кодир. Фолдер. Проверяем. Папка, вы видите, по умолчанию создается с правами чтения, ну, полный доступ, полный доступ, чтение и выполнение. То есть у нас файлы создаются с одними правами, папки с другими правами. Чтобы понять, какие у нас действуют правила по умолчанию, то есть почему именно с такими правами у нас все создается, мы должны посмотреть у себя в профиле этот параметр. Маска создания файлов и папок. Воспользуемся командой grep, которую мы уже знаем. Для того, чтобы найти значение u-Mask, то есть посмотреть, какое у нас значение у маски по умолчанию в нашем профиле. ETC. Сейчас нас ждет, по-моему, сюрприз. Да, у нас уже с тех пор Linux очень сильно изменился, и у нас теперь в профиле не лежит такой настройки. У нас для UMASK существует отдельный модуль, PAM-UMASK. И этот PAM-UMASK, вы видите, определяется вот чем. Мы можем посмотреть, конечно, мануал по PAM-UMASK. Вообще нам еще рано это делать. Мы вообще ничего не знаем о памя пока, но просто раз у нас выскочило предупреждение о PAM. -е. Давайте глянем. И видим то, что PAM и Mask это модуль, который отвечает за маску создания файлов и папок. Почему-то это у нас нигде в Linux не написано, но это файлов и папок. Раньше у нас этого PAM модуля не было. Так вот, у нас UMASK, то есть параметр маски мы можем узнать через этот модуль. А сам модуль у нас берет это значение из команды, если мы ее зададим. Если у нас есть специальная запись в специальном поле, из вот этого файла если в нем есть этот параметр, или из вот этого файла. Я знаю то, что сейчас у нас он есть вот в этом файле. Вы можете посмотреть, конечно, все, что здесь указано. Я кнопочкой Q отсюда выхожу. И поищу параметр Umask. Опять же, я знаю то, что он там написан с большой буквы, поэтому я напишу с большой буквы. И еще этот параметр в папке etc. Логин. devs. Вижу несколько закомментированных строчек. Все, что начинается с решетки у нас, это комменты. То есть это никакие не параметры, это просто текст. И вижу значение. Umask равен 0.22. Это значение, которое по умолчанию у нас идет во всех Debian подобных операционных системах. То есть маска создания файлов и папок по умолчанию у нас 0.22. То есть права даются у нас по умолчанию на все. 7.77 минус 0.22. 7.55. Давайте... Попробуем и поменяем эти права по умолчанию. Очищу я экран. И принудительно скажу, что я хочу, что для моего пользователя маска была равна не 0.22, а допустим, не знаю, 0.75. Вот так вот я ее задаю. И пробую создать еще один файл. touch. file2.txt Проверяю. ls-l Вижу то, что тот файл, который я создал в первый раз, тест-файл, он имеет права по умолчанию. Чтение, запись, прочерк, чтение, запись, прочерк, чтение. То, что я создал сейчас, я использовал маску 0.7.5. У меня по умолчанию для файла есть чтение, запись, прочерк. Прочерк, прочерк, прочерк, потому что я вычеркнул полностью семерку. И пятерка значения. Прочерк, чтение, прочерк. Вот такие параметры у нас по умолчанию задаются, если мы меняем маску. Можно делать это командой, но по умолчанию после перезагрузки у нас опять маска сменится на дефолтную, то есть на 0.22, поэтому если мы захотим эту маску изменить, нам нужно отредактировать в том файле, где мы сейчас ее видели. где мы там ее видели. Вот здесь вот нужно поменять значение, и тогда для нашего пользователя значение изменится с 0.2.2 на то значение, которое мы здесь пропишем. И еще такой момент, на котором я не заострил внимание, он был только на слайде у нас, но сейчас в примерах мы как-то на нем не спотыкались. Вы видели то, что маска у нас одна по умолчанию, 0.2.2 созданная, но при этом когда я создавал файл первый, Видите разрешение rv, rv, r. А когда создавал папку rvx, rvx, rx. То есть для папки у меня по умолчанию установлены биты выполнения, иксы, а для файла нет. Это такая защита, безопасность. Во-первых, иксы на папку установлены, потому что, как вы помните из прошлого занятия, если на папку не установлено право выполнения, в эту папку невозможно попасть. На файл, с другой стороны, по умолчанию правило, право выполнения не ставится, потому что это может быть какой-то вредоносный код, и нам не нужно этот вредоносный код запускать. Так вот, на слайде давайте я к нему сейчас вернусь. Для папки у нас по умолчанию, вы видите, правами являются максимальными цифрой 777, а для файла 666. То есть для файла по умолчанию не установлен в максимальных случаях прав бит выполнения. Поэтому маска 0.22, если применяется к папке, она вычитается из трех семерок. Если она применяется к файлу, из трех шестерок. По такому принципу у нас работают разрешения. Никак мы с вами не разделаемся с этим занятием, я принял решение все-таки разбить его и добавить еще четвертую часть, потому что э, уже мы с вами наговорили почти 10 минут, а по специальным битам там разговоры тоже минут на 15-20. Вообще это занятие изначально часовое, я его разбил для легкости восприятия. Подводим итоги, сейчас мы разобрались с маской создания файлов и папок, то есть с тем, какие права на файлы и папки э, создаются по умолчанию, когда ваш конкретный пользователь их создает. Для этого используется параметр uMask и он вычисляется. Читается из 777 для папок и из 666 для файлов.